всем привет с вами rm service меня зовут алексей мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалют сегодня 14 день отчетности для тех, кто только к нам присоединился и впервые смотрит мой отчет, в конце ролика будет ссылочка на самый первый ролик нашего отчета. И предпоследний. Чтобы вы были в курсе, пожалуйста, посмотрите его. Видим фермочка у нас сейчас работает. Все нормально, все стабильно. 71 час 40 минут в работе. Смотрим по эфириуму у нас. 51,2 мегахеша. По декреду у нас 1038,9 мегахеша. Шары у нас, подтвержденные шары по эфириуму 6307 и неподтверждённых 0. По декреду у нас 13203,4 шары подтверждённые и 119 шар неподтверждённых. Заходим на сайт дворфоа. Закрываем Teamweaver. Обновляем страничку. Так и выписываем наши данные в табличку доходности. Открываем табличку доходности. Так, смотрим. Так как для тех, объясню, для тех, кто еще раз... Не понимает, о чем ролик. Мы ведем месяц отчетности. Отчет мы будем вести каждый день. Будем записывать в табличку. Количество наманинных эфириумов за сегодня. Прибавлять количество на майненных эфириумов за весь период. Так же самое будет по декрету. Так, были две выплаты у нас: это 6 сентября и 12 сентября. Их мы включаем в учет, прибавляем пять миллионов шестнадцать тысяч пятьдесят семь сатош, прибавляем вторую выплату пять миллионов девятнадцать тысяч сорок четыре сатоши. Прибавляем подтвержденный баланс. Это тот баланс, который мы наманили с 12 сентября. И прибавляем неподтвержденный баланс. Это тот, который еще не поступил на счет за сегодняшний день. Так, также у нас есть, вот видите, он Это тот баланс, который подтвердился, но еще не зачислился на наш кошелек. Точнее, на наш счет 2 в по. Его мы тоже прибавляем. И выписываем данное показание в табличку. Двенадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот восемнадцать тоже. Сегодня у нас тринадцатая ноль девятое, две тысячи семнадцатая. То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт CoinMyNPL, обновляем страничку. И видим, что подтвержденный баланс у нас составляет ноль целых тысяча пятьсот декретов. Прибавляем к нему неподтвержденный баланс. Он составляет ноль целых ноль ноль пять и получаем ноль целых тысяча декрета. Записываем курс эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, курс эфириума, обновляем страничку. И видим, что курс эфириума на сегодня у нас составляет 15692 рубля. То же самое делаем с декретом. Выписываем курс декрета, заходим на сайт CoinGecko курс декрета, обновляем страничку и видим, что курс декрета у нас на сегодня составляет 1548 рублей. Выписываем данный курс. Теперь считаем количество наманинных эфиров относительно рубля. Выписываем наши показания. Вставляем в конвертер валют и получаем 1992 рубля 72 копейки. Выписываем курс декрета относительно рублю Вставляем конвертер валют и получаем 235 рублей 92 копейки. Итого мы видим, за сегодняшний день мы получается добыли где-то 183 рубля по эфириуму и по декрету у нас получается 15 рублей. То есть, грубо говоря, 190 рублей сегодня прибыль. Все, всем большое спасибо за сегодняшнюю 5 минутку. Спасибо, что пришли на просмотр. Подписывайтесь на канал, ждите завтра. Завтра будет новый отчет. Вот. И на днях, скорее всего, я сниму отчет о том, как проверить, можно ли майнить на домашнем компьютере, чтобы вы знали, как это делать. И попробовали свои результаты. Всем пока.